Владимир Владимирович, как в новом кабинете, в новом кресле, в новой должности есть существенные отличия от предыдущего? Нет. Объем работы примерно такой же, хотя чувство ответственности, конечно. Больше, но это не зависит ни от кресла, ни от кабинета. Я хотел бы поговорить о самой острой проблеме, политической проблеме в России, о Чечне и понять, что происходит, потому что после Нового года поступили самые разные сообщения. То мы остановились и не освобождаем грозы, то идут новые бои в Шарли и Аргуне, то у нас в Перми непонятная ситуация. Да? Вот. В какой стадии мы сегодня? Я удивлен, что это меня вопрос возникает. Мне казалось, что э, все развивается по плану, план не менялся, ничего э, такого не произошло, что заставило бы, нам, заставило бы нам задум... нас задуматься о том, что происходит нечто необычное. Ну, разве что единственная пауза, возникшая во время рождественских праздников и праздников мусульман в Розабаре. Надо сказать, что и противостоящая нам страна просила о приостановлении боевых действий, и мы откликнулись на это. Как Люди, которые нам противостоят, воспользовались этой паузой. Мы с вами знаем. Они предприняли попытки атак на два населенных пункта, на Шали и на Аргун. Ну и должен сказать, что очень профессиональные и очень решительные действия наших военных все поставили на свои места. На самом деле это была скорее пропагандистская атака. Хотя и небезопасна. Хотя Ну где мы потеряли? Значит, среди сотрудников, среди военнослужащих Министерства обороны не было ни одной потери. А вот среди военнослужащих внутренних войск потери были. Не могу сказать, что те люди, которые руководили операцией, все сделали до конца правильнее и так, как нужно было бы поступить. Должен сказать, что террористы в некоторых случаях оказались хитрее, чем они. И из этого, конечно, делаются определенные выводы. Но никакого, я хочу это подчеркнуть, никакого изменения в положении ситуации там не наступило, и уверяю вас, уже не наступит. И генералы предпринимали такие действия, на мой взгляд, абсолютно политические, как объявление всех чеченцев от 10 лет, от рода до 60 лет, подозреваемыми в терроризме по существу. Да? И вот такое ужесточение нашей позиции, видимо, ну, как выглядело как, как слабость, как откат, как вот этот вот чрезмерный подозрение. Вы знаете, что я вам скажу? Вот это мне сейчас, сейчас только приходит в голову, потому что вот вы так сформулировали вопрос. Слабость и сила. Это слабость, это не слабость. Это соотношение демократических институтов и демократических подходов с террором и бандитизма. Потому что мы-то с нашими противниками-то действуем в рамках действующего в России закона, а они с нами действуют методами террора. Вот из этого все получается. Вот если бы мы имели возможность задерживать, арестовывать людей там не на двое 3 суток, как положено по уголовному процессуальному кодексу Российской Федерации, а сразу же бы на 10, 20, 30, 60 суток, многое было бы по-другому. Вот из этого все и происходит. А из этого происходят и вот эти, может быть, не всегда точные и выверенные заявления военных. Но я вам сейчас скажу то, чего раньше не говорил. У нас в соответствии с законом о терроризме есть указ президента, основанный на этом законе, об образовании оперативного штаба по проведению контртеррористической операции. Здесь в Москве. Разумеется? Разумеется. Его возглавляет в соответствии с указом президента, министра обороны. Повторяю, это указ, вышедший еще в прошлом году в полном соответствии с законом о борьбе с терроризмом. Вот, все, что вот на, на таком уровне подается средства массовой, средства массовой информации, на уровне министра обороны, можно считать официальным мнением и официальной информацией. Все, что ниже, это текущая оперативная информация, и там люди могут говорить точные либо не очень точные вещи. Вы вообще считаете, что информационное обеспечение э, достаточно? Вы понимаете, мы столкнулись с ситуацией, когда люди в России очень благожелательно отнеслись к операции, к тем, кто ее проводит, к тем, кто принял политическое решение об этой операции. Но э, информационное обеспечение настолько путано в последние, может быть, месяц или полмесяца, э, что, начинает созаваться впечатление, что что-то не так, да? вот что-то не так, что-то идет не по плану, а, при этом люди, которые ничего не объясняют, но, но вдруг да, вот эти заявления, что здесь до 60 это сказать, террористы, а, значит, какой-то ужас перед всеми чеченцами по существу, кроме детей и совсем уж а вдруг заявление, что снова начались бои. И вот это информационное обеспечение а, еще не переклонилось мнение, что Негативного нет пока, да, но уже очень много сомнений, что-то не так, и, пожалуй, с нами неискренне. Вы считаете это изъян э, того, что генералы обеспечивают информацию, что МВД и э, Министерство обороны занимаются обеспечением информации? Может быть, создать какой-то другой орган? Ну, если Вы позволите, я все-таки сделаю маленькое замечание, э, на которое... Э, которым я бы хотел отреагировать на начало вашего вопроса. Вы сказали, люди очень благожелательно отнеслись, отнеслись к операциям э, в Чечне. Я думаю, что люди не благожелательно отнеслись к операциям в Чечне. Люди хотят, чтобы в России был наведен порядок, в том числе на Северном Кавказе. И мы действуем на Северном Кавказе. Действуем, э, я могу это твердо утверждать, по поручению российского народа. Люди устали от нашей расхлебанности, безответственности. Значит, а что касается информационного сообщ сопровождения, я соглашусь с вами в том, что, что здесь, может быть, не все в порядке. Связано это, мне кажется, и с тем, что федеральные силы продвинулись практически по всей территории Чечни и подошли к горным районам, а вот это информационное сопровождение осталось как бы на освобожденных территориях. Да, согласен. журналисты держат в Москве. Да, согласен. Это связано с тем, что в рамках или при оперативном штабе по проведению контртеррористической операции так и не было сформировано информационного органа, который мог бы на официальном уровне, с которого и нужно подавать информацию, давать, соответствующий информационный импульс. Ежечастно, как, например, это делала НАТО, когда они вторглись в Косово совершенно, э, на наш взгляд, то есть очень и трудно поддающаяся обоснованию война ежечасно разъяснялась, разъяснялась и просто доделала после чего обсасывалась массовой информации. НАТО вторглась на территорию третьей страны. Мы проводим антитеррористическую операцию на территории собственной, собственной Но, не быть да, Нам в в чем-то легче, а в чем-то нет, потому что опасности подвергаются наши собственные граждане, и мы должны подумать об этом. Вот это с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, и вы не будете утверждать, что все, что подавалось в рамках операции, проводимой в Югославии, можно принимать за чистую монету. Мы сегодня знаем с вами и другую сторону этой информации, и не мы ее придумали, эту другую сторону. Вот британского парламента, допустим, говорят, что сегодняшние эксгумации показывают, что мирные жители не были расстреляны, кем бы это ни было. Они погибли не от пуль, они погибли от осколков бомб. И это совершенно меняет картину, информационную картину, которую мы видели с вами тогда, когда разворачивались события Львославия. Если... Поэтому говорить о том, что там тоже там было все сделано правильно, можно. Но там было сделано правильно с точки зрения достижения интересов вот. тех, кто там проводил операцию. Да. С этим я с вами абсолютно согласен. А победители не судят, даже если разочарование будет испытано, оно будет испытано потом, согласен. а не во время. Да. Я хотел спросить, что же с генералом с точки зрения информационной политики, тоже совершенно непонятно, кто из генералов делает что. Потому что Трошик, который командовал восточным направлении теперь заменен, и, и, но он, тем не менее, сохранил должность прежнюю замковоевой боевой. Вот кто делает что, и наказали ли Трошева, или кто-то другой возвышен. Что происходит с генералом? Точно так? На этот счет не должно быть никакой беспокойности ни у кого. Генералов там не за что наказывать. Они награждены, они получили героев России и получили это заслуженно. Там никто никуда не перемещен и тем более не смещен. А вот внешние изменения связаны только с изменением ситуации. Значит, Трошев э, у нас командовал восточным э, на восточном направлением Шаманов западным направлением э, сейчас когда их группы и группировки подошли э, к горам к южной части то зона э, боевых действий непосредственно э, боевой работы войсковой работы она сужена. сузена до до двух трех четырех точек и вот с этой задачей вполне могут справляться их заместители но это не значит то их зона ответственности стала уже, напротив, она стала шире. Они продолжают как бы руководить и надзирать за тем, что происходит в южной части, и отвечают за все свое направление на, на всей территории, на всей той территории, на которой они, они раньше действовали и работали. Так что ничего в этом смысле не изменилось. Их зона ответственности не сужена, повторяю, она наоборот увеличена. А вот боевую работу непосредственно в этих узких точках. В узких местах, которые сейчас остались для вооруженных сил, ими руководят их заместителями. Это нормальное, абсолютно естественное решение, с ними согласованное и не говорящее о том, что они куда-то сдвинуты или передвинуты. Я уже говорил и могу повторить еще раз. Это люди исключительно достойные, исключительно достойные много сделавшие для проведения, успешного проведения этой антитеррористической операции. И такими генералами, как Владимир Шаманов и Геннадий Трош, Россия не бросается. Я хотел бы сказать, я знаю, что вы избегаете разговора о сроках операции, но тем не менее у военного этапа, несомненно, в взгляде, есть политический ресурс. Да? Нельзя слишком долго получать сводки даже о том, что три солдата потеряны. Да? И мы говорим, это небольшие потери, но это три трагедии, это да? три по меньшей мере. И значит, есть какой-то политический ресурс. Вот как долго может продолжаться военная операция? На мой взгляд, сколько бы кровавая она ни была, она должна быть короткая. Если это, ну мы говорили о ковровых бомбардировках вообще в программе 5 сентября, как проблема могла быть решена за, два, за две недели ковровыми бомбардировками. И уже сейчас, через месяц после того, как проблема решена, и все населенные пункты заняты, можно было бы осуждать, хорошо это или плохо, но, как мы уже говорили, победители не судят. Проблема, вы говорите... Они выставляют перед нами мирных жителей, но под лицами считают в результате нас, потому что об этом говорят на Западе, об этом пишут Западные средства информации и даже русские средства массовой информации. Значит, не те, кто выставляет перед собой живой щит, а мы да, ну и, и среди российских русских в том числе. И, и не они страдают, не их имя страдает от того, что они выставляют перед собой живые Значит, если играть по этим правилам, у нас два пути. Либо начинать переговоры с ними, не убивать этих жителей, либо зажмуриться и пойти на быструю операцию с ковровой, с ковровыми У нас с вами разный подход этому. Мы уже говорили с вами о том, что мы считаем этих жителей, жителей, мирных жителей Чечни, своими гражданами. И мы никогда не сделаем так, чтобы жертвовать ими ради достижения каких-то военных целей. Мы на это не пойдем никогда. Сроки. А сроки будут э, определены военной целесообразностью. Мы будем действовать там жестко, но не жестоко. А, что это такое? Я напомню, как это происходило до сих пор. Наши подразделения выдвинулись к населенному пункту. Если из э, конкретных домов, из конкретных объектов оказывается вооруженное, подчеркиваю, вооруженное сопротивление, ставящие под угрозу жизни наших людей, наших военнослужащих, эти объекты будут уничтожаться. Но если сопротивления нет, если мирные жители сами, рискуя, кстати говоря, своей собственной жизнью, выдавливают бандитов из своих населенных пунктов, мы будем с этими людьми сотрудничать. Мы будем не просто сотрудничать и приветствовать такое, такие действия мирного, действия мирного населения. Мы будем привлекать их на свою сторону. И только при расширении базы среди мирного населения, которое поддерживает федеральные власти, мы сможем добиться там окончательного успеха, а, с пом... а, а не с помощью ковровых бомбардировок. Ну, просто дальше. Это процесс. Да. Это требует времени и терпения. Это требует понимания того, что это цивилизованный способ решения проблемы. Другой э, вряд ли приемлем будет не только для достижения конкретных целей в Чечне, но и для нашей собственной общественности. Вы понимаете, это будет тяжелым временем для России. Вот такая победа лежит тяжелым временем на всю страну. Не думаю, что мы должны стремиться к достижению наших целей такими средствами. Я хотел спросить, вы сказали, достижение успеха. Успех – это, несомненно, политическое решение. То есть успех военный должен быть после этого заменен политическим процессом, несомненно. Ведь не военные же там будут, гарнизоны же там будут определяться гражданскую жизнь. Значит, тем не менее, придется с мужчинами от 10 до 60 лет вести переговоры. Ну, женщин, пожалуйста, тоже, но с мужчинами, тем не менее, придется. А среди этих мужчин есть и люди, которые сейчас воюют. Недооценивайте роль, роль женщины даже там. Хотя понятно, что в условиях боевых действий там, наверное, да еще есть соответствующие традиции. По-разному складываются отношения. Но думаю, что. Недооценивать вот, этот фактор тоже не нужно. Женщины играют весьма существенную роль и мусульманских стран. Вот, что касается решения основных проблем политическими средствами, то мы должны сегодня создавать условия для того, чтобы эти политические средства были в наших руках. И, и, и вот это очень близко связано с тем вопросом, который мы с вами обсуждали только что. Если мы перейдем к э, достижению своих целей любой ценой, мы никогда там не создадим базу для того, чтобы переходить к решению основных проблем политическими средствами. Нам не с кем будет договариваться. Только ради с мужчинами от 10 до, до 12 лет. С детьми, вот можно mm -hmm. договариваться. Ни с женщинами, ни со, со взрослыми мужчинами нам не вообще будет разговаривать, если они, они будут видеть э, совершенно неадекватную жестокость нашей стороны. Но ну, можно же сделать какой-то другой пример. Я говорю о том, что процесс должен иметь, как, знаете, флажок на холме, к которому там идти, ну, лыжник, вот он видит, я просто, когда-то ходил, равнинный, да? И, и к этому флажку идешь, даже если метели, даже если лыжни не видно, видишь флажок. Флажка в наших условиях не видно, сегодня. Видно. Так я, тоже обозначу. Да. Значит, мы возьмем грозный, окончательно. Так? Э, первый этап. Второй этап. Мы, мы закончим операции в горах. Кто бы там не бегал и, и не прятался по пещерам. Мы это сделаем. — а... Потом выборы? — Еще раз. — Потом выборы? — Это с выборами никак не связано. И никак не должно быть связано с политическими процессами на территории страны. Если мы будем увязывать эти мероприятия антитеррористического характера, сопряженные с гибелью людей, с какими-то политическими кампаниями, то ничего хорошего не ни для каких-то политических кампаний ни для антитеррористических мероприятий не получится. Мы все я смешаем не, в одну кучу. Я неправильно выразился. Я имею в виду выборы нового президента Чечни, то есть выборы на этой территории. Это отдельная тема. Это нужно посоветоваться и с населением Чечни, как они видят свое будущее. Вот, вот это уже политический процесс. И здесь очень много разных форм. Закон нам предлагает разные варианты возможные решения этих вопросов. Problem. Если они подтверждают полномочия Маскатова. Сомневаюсь. Уже... Вы знаете, Маскатов окончательно стал марионеткой в бандитов. Где он? Ну где он? Мы... Да. Он и до сих пор предлагает нам встречи. Пожалуйста, мы готовы на определенных условиях. Пусть заложников отдадут. Пусть бандитов выдадут. Известных уже нам террористов. Где это все? А там по горам от, от одного населенного пункта к другому и э, вброс э, информации компрометирующего характера на наших военнослужащих продолжается. Э, вообще у нас создалось впечатление, что он утратил, абсолютно утратил характер самостоятельного политического деятеля если он был когда-то таким. Э, вот э, если он проявит себя в этом качестве, да, пожалуйста, но такое впечатление, что уже... Поезд ушел не только как переговорщика для нас. А я, я думаю, что uh, вряд ли он имеет какие-то uh, шансы uh, среди чеченского народа. Вы понимаете, когда вот сейчас люди начали смотреть реально то, что происходило за последние годы, они увидели и осознали, что их обокрали просто, тривиально обокрали. Посмотрите, что там происходит. Там полная нищета с одной стороны и рядом же дворцы. На какие деньги? За счет кого все это сделано? Гротескная модель России. Вот может быть гротескная, потому что там же совсем уровень нищеты переходит всякие границы. А в то же время мы рядом наблюдаем вот эти дворцы, возникшие неизвестно какие деньги. То есть известно, либо это значит, эксплуатация ресурсов, нефти и так далее, которая принадлежит, между прочим, чеченскому народу, а не одним-двум главарям банформирования. Или это украденные деньги федерального бюджета, которые мы туда перечисляли на пенсии и социальные выплаты. За, за все три года никто там ни пенсии не получал, ни, ни заработной платы. Говоря о Чечне, мы затронули вопрос коррупции, вопрос воровства, вопрос преступлений против собственности, против жизни, и всего остального. Да? И недавно на этой неделе мы слышали, что вы сказали, что надеетесь, что эта компания, президентская компания в России, пройдет без компромата. Это означает, что людям, участвуя в президентской гонке, можно делать что угодно, не боясь оказаться под микроскопом прессы Мне очень приятно, что этот вопрос задаете мне именно вы. Я думаю, что предъявленная кампания без компроматов означает, что, во-первых, мы не должны передергивать карту. Мы не должны нагнетать обстановку в обществе. Мы должны реагировать на какие-то правонарушения, если они реальные, не в процессе избирательных кампаний, а постоянно. Кстати говоря, это обязанность правоохранительных органов. Это означает, что мы, что мы должны просто проводить эту кампанию на основе тех моральных ценностей, о которых мы говорили во время проведения праздника Рождества Христова. Не убей, не укради, туда входят, я думаю. Там много ценности. Ну, в том числе я тебе. Я хотел бы сказать, что, может быть, просто этот термин э, довольно непонятный, такой ругательский отчасти, может быть, просто разделите так называемые конфликты на факты и на вымысел. Да, и фактами, конечно, нужно заниматься. Ну, фактами, э, на самом деле, я уже говорил об этом, должен заниматься правоохранительные органы. Ну, общественность тоже это может быть и должно быть достоянием общественности. Но это нельзя приурочивать к избирательным кампаниям. У нас возникает опасность, что человек, который ранее скрывал факты, может стать человеком, который будет решать наши судьбы, и э, обеспокоенность особенно, если бы он терзал э, стать дворником в моем дворе, я бы, наверное, почти наверняка не стал бы говорить, что его облик, да? а если он дерзает стать руководителем высокого ранга, я думаю, это меня больше всегда заботит. Я думаю, что э, вот это супер элитное, супер спецподразделение, суперминистерство, которое, как говорят, вы создаете из ФСБ и ряда департаментов делов МВД, и будет заниматься такими фактами, проверкой. Сергей Леонидович, пишут. Говорят, пишут, да. где-то слышали. Вот это абсолютно не имеет под собой никаких оснований. У нас нет планов создания никаких специальных суперэлитных органов. Я впервые да. от вас об этом слышу. Вот если мы, желая, чтобы в органы власти пришли чистые люди, не запачканные какими-то подковерными делами, будем основывать свои выводы и выдавать информацию на многомиллионную аудиторию, опираясь на слухи и предположения, то это и будет нечестная и грязная кампания. Если уж мы говорим что-то на миллионы избирателей потенциальных и телезрителей, то мы должны перед тем, как это сделать, проверить эту информацию и пользоваться только достоверными фактами. Лучший способ проверить, спросите, я вас спрашиваю я вам отвечаю, что это не соответствует действительности. Никаких планов создания какой либо суперспециальной службы нет, не было. И у меня, во всяком случае, в рабочей папке таких планов не предвидеть. Скажите, пожалуйста, вы, я хотел спросить вас о том, насколько вы влияете сейчас на вопросы распределения начальственных должностей в Думе, насколько верны Слухи, пожалуйста, мы избежим этого слова. насколько верна информация, неофициальная информация о том, что вы договорились с Примаковым, что он не будет выставлять свою кандидатуру на президентские выборы, а вы поможете ему в том числе силами поддерживающих вас фракций стать спикером Государственной Думы, Такой договоренности нет и не было. Мы с Евгением Максимовичем такую, об этих проблемах просто не разговариваем. У нас была с ним только одна встреча Вот в общем составе. Помните, когда в соседнем зале пригласил на беседу лидеров фракции бывшей Государственной Думы и лидеров движений, которые прошли Государственную Думу вот, третьего созыва. Это была встреча вот в таком формате, в общем формате. Никаких специальных бесед на этот счет у нас не было и никаких договоренностей нет, а влияние, ну, влияние прежде всего, из моих консультаций с лидерами фракции, даже не с фракцией, а с лидерами движения, которые прошли, повторяю, в Государственной mm -hmm. но эти консультации носят самый общий характер, и никакого диктата с моей стороны нет, не было, да и быть не может, потому, потому что, что, что, что все-таки люди они очень независимые, самодостаточные, это, это могут быть какие-то договоренности, конечно. Мне не безразлично, как будет выглядеть будущая Государственная Дума, но она должна отражать, вот что, что важно, она должна отражать, отражать э, и быть результатом не каких-то подковерных договоренностей, даже между уважаемыми людьми. Она должна, будущая Дума и расклад э, как бы, основных э, влиятельных э, мест Государственной Думы, влияющих на законотворческий процесс в стране, должен отражать не вот этот подковерный процесс он должен быть э, отражением реальным, соотнош... реального соотношения политических сил и настроений в обществе. Вот если фракция есть определенная, значит за нее определенное количество избирателей проголосовало, она имеет право занять соответствующее положение в Думе и должна соответствующим образом влиять на законотворческий процесс в парламенте страны, влиять таким образом на, на жизнь страны в целом, на какую-то перспективу. А Перспектива определенная. Я просто говорю об этом, потому что вы поддержали его на выборах Губернатора Московской области. Ну, это несколько преувеличено. Если вы помните, я сказал о том, что после как то вот этой встречи с лидерами всех движений прошедших Думы, я сказал, что вот на, у нас из одной компании страна ушла в другую, а некоторые еще не закончили свою собственную, в Московской области Геннадий Николаевич Селезнев до сих пор находится в процессе избирательной кампании, мы все желаем ему успеха, мы все представители этой операции. это было сказано так довольно непринужденно и сразу подхвачено и противниками селезнем и сторонниками. Видимо, нужно быть более аккуратным в таких выражениях, но с Геннадьевичем Селезневым вполне можно работать. Ведь вы помните, я говорил об этом говорил совершенно искренне, у нас с предыдущим составом Думы удалось наладить Рабочие отношения. Ну, и знаете, вот то, что вы говорите, почти наверняка, я говорю, сто процентов, может и будет истолковано, как то, что э, Владимир Путин от лица. Вот, знаете, всея великая, белая, малое, и княжество финляндское, и так далее, и так далее, и этот вот орел, и все, все, теперь Селезем будет спикером, потому что этого получит Путин. Э, потому что ва, каждое ваше слово действительно так трактуется, потому что вы совершили чудо да, с СПС и Медведем. Ну, да вы же. Значит, вы знаете, я говорю, не знаю, правильно это или нет, но я говорю то, что я думаю. И то, что есть на самом деле. Может, вот вот у нас, нам удалось договориться с Думой по ключевым вопросам, по принятию бюджета, по прохождению некоторых законов. Нам удалось наладить нормальную работу, хорошее взаимодействие. Причем это было непросто сделать. Мы и спорили, и там у нас члены правительства сидели в Думе до 5 утра в спорах проводили. Это была тяжелая работа. Но мы смогли договориться. И я считаю, что это очень важный сигнал для общества в целом. Сигнал консолидации. Мы показали пример того, что мы можем работать вместе. Но разве это плохо? Почему я должен об этом, об этом не говорить? Почему я а а только умалчиваю? Вы не растрачиваете, вот, не растрачиваете свой авторитет, колоссальный авторитет, авторитет этого орла, который стоит за Вами, и этих знамен, которые за Вами. Вы не растрачиваете вы знаете, да, вот вы попадаете в десятку несколько раз, в тире, да, в десять, вот все время в яблочке, и все говорят, он волшебник, и волшебник не имеет права на ошибку совсем, он же не настоящий человек, он волшебник, да еще президент, и будущий президент, по-видимому, и исполняющий обязанности, и безошибочный волшебник, и, и вдруг с селезнем, и он не выбран, потом вдруг вы говорите, что слизка станет, могла бы стать, как женщина могла бы стать, Затем Госдумы ее вдруг не выбирают. А Владимир Яковлев говорите, а завтра выяснится вдруг что-то, э, что он что-то неблаговидное сделал. Например, да, как, как город большой, всякой бывает. И, и, и вдруг кто-то скажет, ты промахнулся от Кла, и, и, и хор подхватит, а Кела промахнулся. А до выборов еще года, 26 марта. Вы знаете, такая опасность всегда существует. Но э, нужно для себя принять какие-то. Ну, принципиальные решения. Нельзя подстраиваться под то, что кто-то хочет слышать. Я считаю, что я всегда должен говорить то, что я считаю э, нужным сказать, и то, что я думаю. А вот если это будет ошибка за ошибкой, тогда будет, нужно будет что-то пересматривать, Мне нужно будет прислушаться к тем, кто критикует. Вопрос по экономике. Я хотел узнать, Касьянов будущий премьер, у него испытательный срок. Во-первых, это по Конституции решает не только... Президент а, и Государственная Дума, а, во-вторых, Касьянов не худший претендент на это место, а в-третьих, поскольку Дума утверждает председателя правительства, то это должна быть компромиссная фигура, фигура, которая устраивает многих, но которая способна выполнять те тяжелые задачи, сложные задачи, которые стоят перед председателем правительства. Спасибо, спасибо вам за интервью и надеюсь, что вы будете столь же открыты для прессы, несмотря на много знаний. Спасибо.